Всем привет, друзья мои, не будем томиться, это настройки графики для игры один из нас. У многих игра вылетает, у многих она лагает, рыгает, фризит и тому подобное. Я сейчас вам покажу настройки своей графики для видеокарты 1070Ti и расскажу вам о маленьких настройках самой библиотеки Nvidia. Сразу хочу акцентировать ваше внимание на то, что использование видеопамяти немножко будет вводить вас в заблуждение, поэтому настраивайте под себя. В зависимости от того, насколько ваша видеокарточка мощна, если вы не стримите, вы можете выставить прям максимум максимума, и по идее у вас не должно ничего лагать. Но, как я уже говорил, нужно будет немножко поднастроить в саму NVIDIA. Поэтому немножко посмотрим, какие у меня здесь характеристики сейчас выставлены. У меня монитор 2К, поэтому разрешение моего монитора, качество анимации у меня стоит высокое. Если у вас видеокарта слабее даже, чем моя, типа 50 Ti, то вы можете вообще понизить анимацию. Это анимация персонажей, когда они от вас отдаляются. Те персонажи, которые э, играют пассивную роль вокруг вас, не ваш персонаж, а вокруг вас персонажи, которые двигаются, вот эта анимация относится к этому. Э, параметры геометрии. У меня, в принципе, все стоит на среднем. Я заметил, что здесь разница от малейшего... Значение, в общем, не настолько такая и велика, поэтому я поставил себе все на среднее. И, в принципе, у меня все плавненько идет. Картинка приятная и передает всю ту атмосферу данной игры. Параметры текстур стоит у меня среднее, качество текстур персонажей стоит среднее, потому что на низком, в принципе, можно сыграть. Если у вас также 1050 Ti, вы можете поставить на низкое, потому что... Немножечко снижается использование видеопамяти, но если у вас будет показатель в принципе в пределах белого да, показателя, то вы можете поставить на среднее Качество текстур ландшафта, здесь вы тоже можете побаловаться, потому что на средних в принципе очень нагружает видеаху сразу же Видим результат, да, искажает нашу видеокарту прям жестко, поэтому у меня здесь стоит на низко Качество текстур ландшафта я вообще поставил на низко, потому что нагрузка на видеокарту сразу возрастает. В принципе, рекомендую вам поставить также спецэффекты, также на низко, потому что, в принципе, именно таких прям спецэффектов я как бы особо не замечал. Взрывов, бахов и всему тому подобное. У вас в основном идут спецэффекты на мясорубку, поэтому на низко. Текстур поставил на 16. Это, в принципе, никак особо на видео не влияет. Но если на вашу видео она будет влиять, если это 1050 Ti, да? Можете ставить на самую низкую. Качество сэмплинга текстур. Здесь тоже, в принципе, разницы я никакой не замечаю. Я клацывал и так, и так. Можете побаловаться. У меня стоит вот так, на высоком. Качество теней от рассеянного света. Одна вторая. Разрешение направленных теней высоко. Дистанция направленных теней высоко. Но, ребятки, напоминаю, что это настройки под мою видеоху. я вам показываю сейчас настройки графики на мою видеокарту при моем процессоре процессор будет в описании характеристики моего компьютера и в сумме с моей оперативкой с процессором и видеокартой у меня плавно идет ничего не лагает все четко у вас же может быть другой процессор другая видеокарта меньше оперативки и все это вместе с блоком питания и с материнской платой будет влиять поэтому не забываем о том, что вы можете оттолкнуться от моих настроек, но сместить немножко в пользу своей видеокарты. Панорамные карты освещения я включил, потому что так, в принципе, прорисовка поприятнее будет в ночи. Разрешение теней от направленных источников тоже картинка поприятнее. Не мультяшная становится, сразу живая. Все, в принципе, здесь на высокое. Включенное высокое. Динамическое тени экранном пространства тоже включил. Контактные тени включил на высокое, но в принципе, я говорю, я уже менял и обращал внимание на изменение показателя, ничего не меняется, поэтому, но зато картинка приятнее. Здесь все включено, высокое включено, включено. Отражение в экранном пространстве я включил, потому что когда трансляция идет, в принципе, я транслирую до да, игры, и мне нужно, чтобы людям было приятно смотреть, и когда ты по воде ходишь или плаваешь... Хотелось бы, чтобы картинка была приятной, в вашем случае вы можете это выключить, если вам это не принципиально Качество отражений в реальном времени аналогично, вы можете тоже все поставить на низко, чтобы снизить немножко да, нагрузку на виде карту Но именно здесь, в таком моменте я разницы не замечал в изменениях и в самой игре у меня это тоже как-то особо ничего не менялось Качество отражений облаков в реальном времени. Их в принципе и так практически не видно, но картинку вы сами можете увидеть, что намного немножко приятнее становится смотреть. Не такая она яркая и не так слепка. Рассеяние света в экранном пространстве у меня включено. Персонаж более живой становится. После обработка у меня все здесь видеоролики и игра на среднем. Скорости эффекта я выключил, потому что в принципе дает нагрузку на видяшку. Ореолы, я, в принципе, выключил, Потому что вот эти вот засветы, они мне ни к чему, они мне мешают. Ну и плюс к таки это нагрузка на видеокарту. Объемные эффекты низко и блики оптики я включил для красивой картинки. Опять-таки на стриме вы можете у себя это выключить. Если оно будет также давать нагрузку на видеокарту. Ну и вот в принципе все. Сейчас мы с вами посмотрим как выглядит картинка в игре. Один из нас под настройки моей видеокарты. Ну и как я уже говорил, не забываем про настройки Nvidia. Просто выставляйте как у меня. И радуйтесь красивой картинке. Переходим в раздел Параметры 3D, выставляем на самый низ производительность, управление параметрами 3D, выставляем здесь все как у меня. Ну и в параметры отдельно заходим для игры, находим нашу игру и выставляем. Все так же, как и у меня.